Добрый вечер. В эфире Новости в студии Аина Исакова и в начале коротко главного. Президент обсудил актуальные вопросы, которые стоят на повестке дня страны с Тюрога Кенеша, премьер-министром и председателем Верховного Суда. Ремонт Кыргызской национальной филармонии имени Токтогласа Пулганова полностью завершен. Были отреставрированы в поезд-сцена заменена световая и звуковая система Минипетка. В республике разработали электронную базу данных воспитанников детских домов-интернатов. До конца этого года в столичных больницах планируется полностью внедрить электронную систему записи к врачу и электронную медицинскую карту. Президент встретился с Турега Джугурку Кенеша Достамбеком Джумабековым, премьер-министром Мухаммед Калыем аблгазивым и председателем Верховного суда Гульбарой Калиевой. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам, которые стоят на повестке Дня страны. Глава государства призвал руководителей с законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти вести консолидированную работу по реализации стратегических задач по развитию экономики страны, повышению благосостояния граждан. Одной из актуальных задач президент также назвал проведения судебно-правовой реформы. Сорумбай Джеймбеков особо подчеркнул необходимость успешной реализации программ в рамках национальной стратегии устойчивого развития страны, в том числе по развитию регионов цифровизации страны. Глава государства также отметил важность тщательного рассмотрения и принятия законопроектов, касающихся реформ в экономической, судебно-правовой сферах избирательной системе. Президент подписал указ, согласно которому принята отставка Нурбека Мурашева. Он освобожден от занимаемой должности министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской республики. Также глава государства освободил от должности министра экономики Олега Панкратова. Кроме того, президент своим указом назначил чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской республики в Китае Канаим Бактыгулову, также чрезвычайным и полномочным послом Кыргызской республики в Монголии по совместительству с резиденцией в городе Пекин. Ремонт Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Тулганова полностью завершен. Были отреставрированы фойе, сцена, заменена световая и звуковая системы. Обновлены зрительский зал и гримерные комнаты артистов. Здание после свежего ремонта смотрел президент. Глава государства отметил, что культурным объектам будет уделяться особое внимание на государственном уровне. Как изменилась филармония после капитального ремонта и какие еще объекты будут обновлены, расскажет Гульзада Чубакова. То, что национальная филармония отремонтирована, заметно уже по фасаду здания. Белый мрамор очистили, и уже городские службы заняты благоустройством территории. При входе же первое, что бросается в глаза, это отшлифованный паркет, покрытый лаком и окрашенные стены. В и зрительном зале уложены новые ковры, потому журналистов попросили надеть бахилы. Здание не видело капитального ремонта еще со дня сдачи в эксплуатацию. Это почти 40 лет. С выделением необходимой суммы из госбюджета. Культурный объект полностью обновили за полтора месяца. На 40 на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 «Помимо этого, в фойе и на сцене установили кондиционеры, а по всему периметру объекта для ведения контроля. В онлайн-режиме работает 36 камер видеонаблюдения. Обновлено звуковое и световое оборудование. Вновь заработал электронный механизм большой сцены. И обновились штанкеты. Немалый труд был затрачен на окрашивание стен. В общем, в зале хорошие условия созданы как для артистов, так и для зрителей». Концерты, театральные постановки и многие другие мероприятия проходят именно здесь, в Большом зале национальной филармонии. Теперь он тоже полностью обновлен. И зал после ремонта стал по-настоящему красочным. 1108 кресел были полностью отреставрированы. Эти кресла были установлены в 1980 году. С тех пор их реставрация была лишь однажды, 12 лет назад. Теперь после ремонта в креслах заменен поролон, а также они обшиты новым материалом. В целом, Большой зал филармонии готов встречать гостей. Отметим, первое мероприятие здесь пройдет уже в рамках предстоящего саммита ШОС. К большому гала-концерту артисты начнут готовиться уже с 1 июня. К этому времени будут завершены все оставшиеся мелкие работы. В частности, сейчас доделывают две большие гримерные комнаты на сцене в виде юрты. Кроме того, полностью обновились 16 традиционных гримерок, состояние которых раньше было не самым лучшим. Теперь закулисное пространство отвечает всем требованиям. Душ здесь был, просто мы ее отремонтировали, чтобы она работала. Все, все механизмы, все вот. Поменяли, новые поставили. Сейчас все в отличном состоянии, все работает. Раньше ковролина не было, тут линолем был. Вот ковролин мы им постелили, чтобы было теплее, как бы это уютнее. Диван поставили, шторы новые повесили. Раньше были люди Все, и полностью покрасили. Ремонт не обошел стороной и гардеробную. Его отделка в национальном колорите. В таком же стиле были закуплены новые шторы. В целом филармонию не узнать. Посетил культурный объект после свежего ремонта и президент Соранбайджи Нбеков был проинформирован о проделанной работе. После осмотра он еще раз отметил, что культурным объектам столицы будет уделяться особое внимание на государственном уровне. И эти слова не беспочвенны. Напомним, ранее президент посещал кыргызские и русские драмтеатры. Они также еще ни разу не были капитально отремонтированы, практически с самой сдачи в эксплуатацию. Проходила лишь частичная реконструкция. Потому и состояние театров желает быть лучше. Ознакомившись с проблемами культурных зданий, глава государства дал поручение отремонтировать объекты. В настоящее время уже завершены сметные документации и объявлены тендерные процессы. Кыргызский драмтеатр национальный, там на сегодняшний день ведутся тендерные работы, после того, как завершится, мы также начинаем там капитальный ремонт. Четвертый – это вот русский драмтеатр. Русский драмтеатр также тендерные процедуры сейчас проходит и как только завершится, мы начнем строительство, ну, то есть капитальный ремонт. То есть в истории, наверное, такого не было бы, чтобы в стране за год обновлялись такие большие четыре культурные культурных учреждений. Действительно, обновление сразу четырех культурных объектов за один год проходит в стране впервые. В целом, на поддержку этой сферы, в том числе, на улучшение материально-технической базы культурных объектов. И в решении социальных проблем артистов сейчас уделяется большое внимание. Ведь с развитием культуры к ней все больше будет приобщаться молодежь. И в целом, это влияет на нравственное воспитание всего населения. Кульзада Чубакова, Джанадиль Абубакироулу, ЛТР, под председательством первого вице-премьер-министра Кубабека Буронова прошло очередное заседание Организационного комитета по проведению года развития регионов и цифровизации страны. Были рассмотрены вопросы, касающиеся плана мероприятий по реализации указа президента об объявлении 2019 -го годам развития регионов и цифровизации страны и концепции региональной политики республики до 2022 -го года. А также итогах работы по подготовке плана мероприятий министерств и ведомств по развитию 20 городов точек роста. В целях стимулирования притока инвестиций в региональные проекты и предприятия регионов для преференциальных населенных пунктов принят закон о внесении изменений в налоговый кодекс. Так, вновь созданным созданном на период с 5 до 10 лет будет предоставляться освобождение от уплаты налогов на имущество, земельного налога от налога на прибыль и налог с продаж. В целях повышения доходности местных бюджетов в период с 2019 по 2021 годы планируется довести до 100% отчисления подоходного налога в пользу местного бюджета. Местные бюджеты уже в этом году получат дополнительно более 2 миллиардов сомов. Буронов акцентировал внимание на то, что в контексте указа президента на 2019 год определен ряд задач, направленных на развитие региона, в том числе через реализацию плана мероприятий по развитию 20 городов точек роста. Необходимо проводить постоянную работу, направленную на привлечение инвестиций в экономику регионов и городов республики. Соответствующие органы должны принять своевременные меры по реализации утвержденных программ развития городов, подчеркнул он. Необходимо проводить постоянную работу, направленную на привлечение инвестиций в экономику регионов и городов республики. Соответствующие органы должны принять своевременные меры по реализации утвержденных программ развития городов. При этом программы социального развития городов должны быть созвучны с планами мероприятий по развитию, разработанными министерствами и ведомствами. В этом году правительство Кыргызской Республики выделяет 2 миллиарда сомов на развитие регионов. Сегодня в последний путь проводили советского партийного и государственного деятеля Бишебека Акунова. В Панихиде приняли участие руководитель аппарата президента Дусалы Иссаналив, вице-премьер-министр Замербек Аскаров, родные коллеги и друзья Бишебека Акунова. Об уникальности личности Акунова и его вкладе в развитие нашей страны расскажет наш корреспондент Айзада Мактебекказе. <музыка> Истинный патриот, человек с доброй душой, гениальный и талантливый руководитель, а также добрый отец и заботливый супруг. Именно таким помнят Бищебека Акунова родные, коллеги и друзья. По словам коллег, Акунов для них был примером для подражания. Проработав несколько десятилетий государственным и политическим деятелем, он оставался честным и преданным своему народу на всю свою жизнь. И занимая высокие должности, никогда не позволял вести себя высокомерно. Вы даже не подберешь такие слова, которые бы не восхваляли бы его. Да? Такой человек, который в жизни, наверное, я, за мою жизнь, наверное, я видел только такой единственный человек, который в своей жизни, да, своей организаторской способностью, своей человечностью... Бещебек Акунов был не только политическим и государственным деятелем, но и писателем. Акунов перевел книги Омара Хаяма на кыргызский язык. По сей день его перевод считается одним из лучших. Современники, а также близкие друзья отмечают в нем уникальный ум, так как видный политический деятель читал редчайшие философские книги, смысл которых понимал не каждый. Он читал книги таких великих философов, как Платон, Сократ, Плутарх. Бищембек можно сказать, экспертом философии. Хотелось бы еще добавить, что он до самой смерти беспокоился о будущем своей страны и наставлял подрастающее поколение к патриотизму и получению качественного образования. Бенщебек Акунов проработал более 30 лет государственным и общественным деятелем. Он был управляющим делами Совета министров Киргизской ССР. Работал первым секретарем Октябрьского райкома. Возглавлял управление делами Совмина. В 1993 году стал председателем исполкома партии коммунистов Кыргызстана. А также был депутатом Верховного совета Киргизской ССР и депутатом Джоур-Кукенеша двух созывов. Ну, в жизни есть люди, у которых есть э, вот, жизненная позиция, жизненные принципы, и которые они не меняют, э, они э, не изменяют своим принципам. И в угоду политической или другой конъюнктуры они не подделываются, не переделываются. Вот Бешёв был одним из таких людей. Он э, не стал менять партию, он как стал, оставался членом э, Компартии вот, до конца жизни. Акунов за свои заслуги был награжден орденом Третьей степени, орденом, знак почета, медалями и почетными грамотами Верховного Совета Киргизской ССР, был почетным гражданином Бишкека и Иссыкульской области. Кыргызский народ потерпел большую утрату, говорили сегодня все, выступавшие с прощальными словами на панихиде. В последний путь проводить человека с большой буквы пришли сотни человек. Среди них руководитель аппарата президента Досылы Сеналиев, вице-премьер-министр Замирбек Аскаров, заместитель министра культуры Хайрат Иманалиев, а также родные, коллеги и друзья общественного деятеля. На прощальной церемонии руководитель аппарата президента зачитал слова соболезнования от главы государства Сорумбая Джейнбекова. Бейщембек Акунов был примером принципиальности, высокой гражданственности, неизгибаемой воли и целеустремленности. Он останется в истории Кыргызстана как один из выдающихся государственных и общественных деятелей, внесших неоценимый вклад в становление и укрепление современной кыргызской государственности. Светлый образ Бейщембека Акунова останется в памяти нашего народа. А разделяем горечь утраты и выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Щебек Акунова похоронили на Аларчинском кладбище, а после прочитали поминальную молитву. Напомним, что государственный и общественный деятель родился в 1932 году в селе Чоктала Сыкульского района. У него остались жена, трое дочерей и один сын. ЛТР Бишкек. Незаконное распределение служебных квартир сотрудникам 9 службы Госкомитета национальной безопасности осуществлялось по личному указанию и давлению бывшего начальника службы Дамира Мусакеева. Об этом в ходе судебных заседаний заявили свидетели, председатели и члены жилищных комиссий. Напомним, что экс-начальник службы госохраны судом первой инстанции был приговорен к пяти годам лишения свободы со штрафом в размере 700 расчетных показателей. Подробности данного уголовного дела в следующем репортажи. 1 июня 2016 года личный телохранитель Алмазбека Атамбаева Дамир Мусакеев назначается начальником 9 службы госкомитета в ранге заместителя председателя ГКНБ. Эту должность он занимает до 4 апреля 2018 года. Спустя полгода, 27 ноября, военная прокуратура возбуждает в отношении него уголовное дело по статье 304 части 2 Уголовного кодекса Кыргызской республики. Органами следствия Мусакеев обвиняется в том, что он, будучи начальником 9 службы ГКНБ Кыргызской республики, в период 2016-2017 года, злоупотребляя служебным положением в интересах приближенных к себе сотрудников указанной службы, грубо нарушая требования жилищного кодекса Кыргызской Республики, без учета общей очередности, нарушая права многих других сотрудников указанной службы, длительное время, состоящих на первых местах в списках очередников на получение служебного жилья, незаконно распределял во внеочередном порядке служебные квартиры. Редактор 18 сотрудников, стоявшие первыми в очереди, но в итоге так и не получившие жилье, написали соответствующие жалобы в Госкомитет национальной безопасности. В ГКНБ провели служебное расследование, в ходе которого факты, изложенные в жалобах, подтвердились. Далее материалы были переданы в военную прокуратуру. На время следствия с Дамиром Мусакеева была взята подписка о невыезде. Судебные разбирательства начались 2 апреля этого года. В период со 2 апреля по 24 мая 2019 года судом проведено всего 10 судебных заседаний в ходе которого было допрошено 49 свидетелей, 18 потерпевших и один представитель потерпевшего, также сам обвиняемый Мусакеев. Значит, на судебных заседаниях свидетели, представители членов жилищных комиссий 9-й службы полностью подтвердили значит, свои показания о том, что незаконное распределение служебных квартир осуществлялось по личному указанию и давлению самого Мусакеева. Следствие установило, что всего по указанию Дамира Мусакеева было распределено 15 служебных квартир. Большинство из них находились в очереди на получение служебных квартир под трехзначными номерами – 135, 157, 294, 253 и другими. Три сотрудника получили квартиры повторно, еще двое не являясь сотрудниками девятой службы. В итоге военнослужащие, имеющие право получить квартиры первыми в очереди и даже вне очереди, жилой площадью так и не были обеспечены. В ходе судебного разбирательства потерпевшие заявили, что такие Таким образом их права были грубо нарушены, как и принципы социальной справедливости. 24 мая текущего года Свердловский районный суд города Бишкек признал виновным Мусакеева по всем предъявленным ему обвинениям по статье 320 часть 2 по четырем эпизодам. И на основании статьи 78 значит, путем частичного сложения наказания окончательно определил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом в размере 700 расчетных показателей со взятием его под стражу в зале суда. Сам Дамир Мусакеев неоднократно заявлял, что он всегда ненавидел коррупционеров и никогда не залезал в чужой или государственный карман. Так почему же факты злоупотребления им своим служебным положением всплыли только после того, как Мусакеев ушел из госохраны? Отдельные эксперты комментируют, что на тот момент Дамир Мусакеев занимал достаточно крепкое положение в команде экс-президента и, будучи уверенным в безнаказанности своих действий, грубейшим образом нарушал закон. Поскольку они были приближенные, конечно, допускали ошибки, возможно, пользовались своим служебным положением. И когда сегодня в стране идет борьба с коррупцией, и когда начинаются проверки или есть определенные заявления от граждан, конечно, вот это все всплывает, и потом по ходу разбирательства Конечно, они попадаются и арестовываются, и дальше как бы, в судебном разбирательстве вина доказывается и вносится вот такое решение. По мнению экспертов, данное уголовное дело является наглядным примером того, что любое должностное лицо за действие вопреки интересам государства рано или поздно понесет наказание. Теперь, приступая к исполнению государственных обязанностей, должностные лица перестанут относиться к веренным им сферам деятельности как к частной собственности. А кто был ближе к телу, кто был ближе к государственной должностям, тем выше, то те использовали свое право для решения своих корыстных вопросов, для решения, чтобы коррупционироваться, для того, чтобы получить наибольшую выгоду от своим служебного положения. В ходе следствия по факту распределения служебных квартир генпрокуратура проверила личное имущество Дамира Мусакеева и его близких родственников. Было установлено, что общая рыночная стоимость имущества превышает 20 миллионов сомов. И это превышает доходы как Мусакеева, так и его близких. Впрочем, Дамир Мусакеев не единственный, кто получает уголовное наказание за превышение служебных полномочий. По данным Совета безопасности, в прошлом году было возбуждено 988 уголовных дел, по которым проходят и высшие должностные лица, и мелкие чиновники. Юлий Ценко, Мадина Низамова, Кайнар Урмонов, ЛТР, Бишкек. В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебный процесс по делу комиссии НДС. Обвиняемыми по нему проходят 13 человек. Они обвиняются в коррупции, уклонении от уплаты налогов и подделке документов. Напомним, в 2018 году сотрудники ГКМБ в рамках спецоперации выявили поддельные документы и печати иностранных лжефирм. Причиненный ущерб государству составил более 600 миллионов сомов.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 Трое обвиняемых по делу об аварии на ТЭЦ Бишкека заключат соглашение о признании вины, сообщили в Генеральной прокуратуре. Уточняется, что соответствующее ходатайство заявили экс-первый заместитель гендиректора электрических станций Бердибек Боркоев, бывший заместитель председателя энергохолдинга Нурлан Садыков и экс-технический инженер ТЭЦ Нургазы Курмамбеков. Ходатайство по соглашению о признании вины рассмотрят во время очередного заседания Бишкекского горсуда по делу об аварии на ТЭЦ, сообщили в Генеральной Прокуратуре. Счетная палата провела плановый аудит использования бюджетных, специальных и иных средств в Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования и его подведомственных структурах за 2017 год. По данным ведомствам, научно-исследовательском и проектно-изыскательном институте «Энергопроект» установлены завышенная кредиторская задолженность, не подтвержденная актами сверок на более 7,5 миллионов сомов, а также нарушения при выплате заработной платы на 4,5 млн миллиона тысяч сомов. В филиалах Теплоэнерго выявлены сверхнормативные расходы товарно-материальных ценностей на более чем 2 миллиона 400 тысяч сомов. Нерационально использованные средства составили более 29 миллионов сомов, а также ряд других нарушений использования средств. По итогам аудита руководству Госкомитета даны предписания по устранению нарушений и недостатков, а также рассмотреть ответственность лиц, допустивших их. ГКМБ в рамках материалов досудебного производства по уголовному делу, зарегистрированного ВАИС и РПП по факту незаконного производства и оборота специальных технических средств, произведен обыск по месту жительства гражданина. Обнаружены и изъяты специальные технические средства по негласному получению информации, использование которых на территории республики запрещено. В настоящее время в рамках уголовного дела назначена соответствующая экспертиза, ведется следствие. We'll be right Торяга Кенеша встретился с представителями общественного объединения Республиканский совет ветеранов войны вооруженных сил, правоохранительных органов и тружеников тыла. Поприветствовав ветеранов, он заявил, что рад возможности встретиться с теми, кто свою жизнь посвятил военной службе, а теперь занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи. Каждый из вас переживает за наше будущее и делает все возможное, чтобы развить военно-патриотическое воспитание в Кыргызстане. Недавно прошло заседание Совета парламентской ассамблеи ОДКБ, где спикерами парламентов России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Армении обсуждались вопросы дальнейшего партнерства в рамках этой организации, в том числе и по формированию общего антитеррористического пространства в рамках ОДКБ, заявил Туряга. В ходе встречи председатель совета поблагодарил Дастамбека Джумабекова за оказанный теплый прием и заявил, что возглавляемая им организация уделяет особое внимание военно-патриотическому воспитанию молодежи. Он также, также отметил, что нередко в республике не соблюдаются права и обязанности военнослужащих. В качестве примера назвал исполнение закона о ветеранах войны, вооруженных сил и тружениках тыла. Джумабеков пообещал проконтролировать исполнение данного закона. В завершении встречи Турага еще раз поблагодарил ветеранов и пожелал им здоровья и благополучия. Погранслужбе независимого Кыргызстана сегодня исполняется 20 лет. По случаю даты в Южной столице награждают лучших пограничников, которые отдали службе на рубежах десятки лет жизни. Их пример вдохновляет и молодых защитников Родины. Количество желающих служить на границе сегодня растет. Мои коллеги продолжат. Пограничной службе независимого Кыргызстана 20 лет, но история погранслужбы гораздо старше. На этом газике 80 лет назад везли вещи и продовольствие на первую погранзаставу Киргизской ССР на КПП Кёкджар в урочище Алайку. Эта машина 1926 года выпуска. Ей уже почти 93 года. До 90-го года эти машины стояли на обеспечении в погранслужбе. Ими активно пользовались. Сейчас это уже часть истории, но она до сих пор жива и ценна. Сегодня, как и десятки лет назад, эта машина снова в строю. встречает юбилей погранслужбы независимого Кыргызстана. По случаю праздника заслуженные награды получают пограничники – те, кто отдал службе по 20 лет и больше. «Я более 20 лет работаю в погранслужбе. Для меня все солдаты, как дети, двое моих сыновей, также служат в армию. Я старалась воспитать их настоящими патриотами, любить свое отечество». Сегодня, как и прежде, для тех, кто служит на границе, служба это почетно. Тут с гордостью вспоминают героев уже нового времени: тех, кто отстоял границы страны во время баткенских событий, тех, кто день и ночь несет службу на благо Родины. Я пришел служить в сентябре по собственному желанию. Служить Отечеству ⁇ это наша миссия. После срочной службы я хочу остаться в профессиональной армии, чтобы на границах были мир и покой. Сегодня для служащих в погранвойсках создают хорошие условия и государство строят дома для пограничников, выдают квартиры. Улучшается материально-техническое обеспечение. Это очень важно для боевого духа. Сегодня служить на границе изъявляют желание все больше молодых солдат. Многие едут на охрану рубежей по собственному желанию. Общая площадь приграничных территорий только в Ожской области составляет более. Тысячи километров. Алена Смирнова, Самара Асанова, Элеорбай Назаров, ЛТР Ош. Работа детских домов станет более открытой. В республике разработали электронную базу данных воспитанников детских образовательных учреждений интернатного типа. Благодаря нововедению подробная информация о каждом воспитаннике детского дома будет собрана, собрана в единой базе данных. Подробнее в материале Бекмамата Асамбек Улу. Когда и по какой причине ребенок был определен в интернат, это лишь часть той информации, которая содержится в созданной электронной базе данных. Благодаря ее внедрению полномоченные органы смогут видеть четкую картину работу интернатов и своевременно принимать необходимые решения. Если мы хотим с вами реформировать интернатные учреждения, мы должны четко понимать, сколько у нас там детей, куда они будут уходить с учреждением, кто будет приходить. Это одна из лучших на постсоветском пространстве информационно-аналитическая система, которая позволяет в реальном режиме времени отследить движение детей. Когда они поступают в учреждение, когда они оттуда выбывают, куда они выбывают. Мы можем четко говорить в любой момент времени, сколько находится детей, получать любую аналитику. Первая в регионе электронная база данных доступна только уполномоченным органам. Она в значительной мере обеспечит соблюдение прав детей в интернатах в части обеспечения их социальной защитой. С момента введения значит, этой базы данных автоматически у нас установится прозрачность деятельности детских домов. В интернатах это снизит коррупцию деятельность детских домов интерната во вторых значит уполномоченные органы будут четко и ясно видеть где какой ребенок в каком месте находится Порядка 1200 детей, оставленных без попечения родителей, в данный момент воспитываются в 143 специализированных учреждениях по всей стране. Ранее вся информация хранилась в бумажном виде. Соцработники не имели общей картины положения дел и не обладали полноценной информацией, что значительно затрудняло работу. Открываем, как сейчас заполняем базу и видим, что дети уже 5-6 лет живут в интернатных учреждениях и никакой работы не было. Элементарно нет документов на детей. Вот база будет давать нам очень хорошие цифры, анализов. Согласно чему можно сделать анализы и сократить количество детей в детских интернатных учреждениях. Создание электронной базы данных стало результатом практической реализации рекомендаций главы государства по реформированию детских учреждений интернатного типа, конечным итогом которой должно стать снижение количества воспитанников интернатов и создание условий для воспитания каждого ребенка в семье. Бегма Хайнар Рормонов ЛТР Бишкек. К этому часу пока все. Спасибо за внимание. Всего вам доброго и до встречи.